Домашняя шаурма в лаваше – невероятно простое и легкое в приготовлении блюдо, которое всегда можно приготовить на скорую руку. Начинка для шаурмы может быть любой, например у меня овощи и сарделька. Вашему вниманию, простой рецепт приготовления домашней шаурмы в лаваше. На лаваш выкладывается порезанная капуста, маслины и огурец. Далее поливаем все томатной пастой, горчицей и майонезом, Выкладываем сверху сосиски и формируем шаурму. Перед подачей на стол обжариваем шаурму со всех сторон на сковороде. Удачи! Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Промываем все овощи. Пекинскую капусту нарезаем тонкой соломкой. Маслины и огурец режем мелкими кубиками. Выкладываем на край лаваша капусту. Сверху кладем маслины и огурец. Смазываем овощи томатной пастой, горчицей и майонезом. Осталось добавить сардельки, их можно предварительно отварить до готовности или быстро обжарить на сковороде, в любом случае, нарезаем их тонкими кубиками и добавляем в шаурму. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Аккуратно заворачиваем начинку в лаваш. Обжариваем шаурму на сковороде со всех сторон, до легкой золотистой корочки. Приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся. А теперь ингредиенты. Сардельки 2 штуки. Капуста пекинская 100 грамм. Огурец свежий 1 штука. Маслины 6 штук. Лаваш 2 штуки. Соус томатный по вкусу. Майонез 30 грамм. Горчица в зернах по вкусу масло сливочное 20 грамм количество порций 2 3 подписывайтесь комментируйте и ставьте лайки жду вас снова